Thank you. там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот. Там снег, там столько снега, что если бы я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит небо и звездам не видать с вершин. Как посреди огней вечерних и гудков машин, Тихий огонек моей души. Тихо-тихо-тихо, там Нью-Йорк говорит с Москва. Строкой бежит дорога подо мной, Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей, а ей клянется, что вернется, Собрудок с места не сойду врет, сойдет посреди огней вечерних и лутков машин учится тихий огонек моих. Верить грех, тому, который веселее и светлее всех, Эх! она молчит и улыбается ему, тому, который возвращается. Посреди огней вечерних и духов машин Мчится тихий, огонек его души Последний огни. За тихие гоня, мои а Огни вечерних и будков машин Мчится тихий огонек Моей души